Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games, с вами я, София, мы продолжаем играть, короче, блин, у меня тут идея возникла такая вот, идея, идея, идея, прям, пря прям идея идеишная, сейчас, сейчас я вам ее продемонстрирую, сейчас вот, мы заходим в первую локацию, первая локация, с первой локации мы двигаемся, получается, сейчас, где карта, мы двигаемся туда, Как это называется? Заброшенных хла... э, катакомбы. Мы идем в катакомбы. Я думаю, в катакомбах нужно использовать свечку. Так, где мы? Ага, нам наверх. Окей. Мне бы еще вспомнить управление. Я в принципе от игры доснула и должно пройти все хорошо. Вот. Надеюсь, все так и будет. Буду потихонечку вспоминать управление, как это все делается. Так, не будем спешить, как обычно. Как обычно. Так, нам нужно наверх. Так. Не, не вдумывайся закрываться, если вдруг, если оно вдруг на время. Так, так. О, погнали. Олень. От... Ну почти погнали, ладно. Тихо, ты мне не шутишь. Вот, так хорошо. Отлично. Так, на вот. он как. Да ты что? Ой, бессмертный какой-то. Да, все, двигаемся туда. У нас тут, кстати, я что-то видел мне показалось тут. А, нет, мне показалось, что там есть еще какие-то тайные... А, вот тут, тут есть питание уход наверх, кстати. Надо посмотреть. Изучить этот вопрос. Так, сейчас мы будем его искать. Так, ну что началось-то, а? Ну что началось? Я сейчас тебя быстренько, так. Нет, дальше. Ну тут, конечно, сложнее. Ага, вот что они от меня хотели. Так, тихонько. спокойненько, так, проходим. Ага. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Всех убить! Тихо! Тихо! тут засрань попал все равно, а! Так, давай, зато мы, мы, мы жизнь взяли. Тихо, сейчас он про пробежит там, пускай бегает. Вот, вот это то самое место, в которое я пыталась в первой части забраться. О, Господи, боже мой. Но я думаю, это не так. Вот у должно быть. А, простите, Кто его знает? Надо подумать, подождите. Ага. Вот так вот это все проходится. Все, поняла, поняла, поняла. Весело, задорно это все проходится. Мы молодцы, мы все смогли... Там наверх никак нельзя, нет? Так, спокойненько. Так, все, мы прошли наверх, мы взяли эту часть силы, мы... Да что ты будешь делать, мы большие молодцы. Этот там раскачивается, бросается. Так, куда нам дальше? Туда? Ага, туда наверх. А в первой части он не качался, он в ну, да, стоял, и я, я, я хорошо помню, я хорошо помню. Я помню, что он вот тут стоял, потому что я долго пытался до как бы сюда прыгнуть. Я же молодец, я же умный. Так. Ну, идем мы хорошо. Заметь, заметь, мы идем очень даже неплохо. Но это первый уровень, да, с другой стороны. Наверное, предполагалось, что я пойду прямо с первого уровня и до конца. Там, типа, заново проходить игру, все это изучать, все это просматривать. Но нет. Так. А я где? А, все правильно, идет, все правильно Я уже хотела подумать, что я куда-то не туда иду Так, вот тут у нас вроде бы был Да, заход в чате силы, но это в прошлом а? Ты, Твари прыгаешь А нам куда? Нам вообще вниз, нам не нужно никуда туда идти Нам туда просто вперед, вперед, вперед Это тихо. Вот так вот. Как хорошо пошло. Прям Бух. Тихо. Так, нам уже в катакомбы. Так, это наверх. Быстро забираться мы уже умеем. Сейчас вперед, вперед и только вперед. Да? так. Тихо, тихо, так, отлично, тут у нас как раз был первый босс, да, и дальше мы это самое, провалились, кажется, да, вниз в катакомбу как раз таки, нам туда вниз и надо, то есть мы в первый раз там нашли нашего чувака, вот этого дрожащего, так, нам нужно про, привет, эй, это снова ты, спасибо, что спас меня тогда, я еще своих напарников. Акра! Клаустра и пира! А, там как раз. Подожди, Акра, Акра, э, Акра, Акра. Клаустра и Пира. Ну, Клаустра я так подозреваю как раз в катакомбах. Пиро, как раз таки, мы его видели. Но не, но не смогли до него добраться. Я, я, честно говоря, я не знаю, как до него добираться. Мы отремонтируем этот мост только через 9500 лет. Там что-то было? А, тут веревка есть? Ой, да, да-да-да, да-да. Да. Заберись, пожалуйста. Там что-то было. Я же не словила никакой глюк. Вот. Вот это вот что? А, это чисто забраться наверх. А! Когда -а -а -а -а! падаем? какая-то другая музыка. уверены, что мне это нужно? Не хочу я. Я хочу ложить себе на своем пути. Вот они начались. Так, карта. Сразу по карте пройдемся. Нам тут, тут нужно, во-первых, еще плюс ко всему найти. А, тут не находится, кажется, да? Этот самый портал. Ох, гад. Я. Так он по-моему по нету портала, да? По-моему нет, я не помню. Так, ну мы там наверху были, там ничего интересного. Да-да убей же ты его. Ну началось. Так, там наверху мы были, мы брали печать силы. И, или что-то в этом роде, стой. Все, прибегай. Так. а, -а, -а. Хитренькие такие, а? смотрите на Ну ладно, чтобы пройти вот тут нужно, да, через прошлое идти. А, и вот тут вот как раз был у нас волшебник, точно. То есть тут мы можем а, найти его штучку. То, что он нам оста оставлял, для того, чтобы мы могли воспользоваться его шестом, или как это называется, шест. И воспользоваться его шестом. Посохом, господи, шест. Ну, это я, конечно, да. да. Давай быстрей. некроманту которого, блин, акра! Че акра! Акра, Что это? Ты будешь со мной ожидать? Не будет! А мы что-нибудь можем улучшить? А, что силы! Это потом как-нибудь! Вот! Вот это вот хорошо! Вот это вот я хочу! Это 2000 мне нужно копить, я их коплю. Тихо, мира! В печати силы у меня уже сколько там? 14 штук. Получается. Кажется. Нет, в прошлом, как эта музыка звучала, мне нравится больше. Так, все, да, вниз. Так. А, там, кстати, какой-то пароход есть, смотрите-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я до сих пор помню о том, что нужно найти какую-то ракушку в, иглогри... в... в иглогрибной топе. Но я что-то как-то хрен знает. Так. Что... что это за место такое? Да, мы тут в первый раз. Блин, достаточный. Да Еще один? Я, я, блин, я не знаю, я чё-то не вижу вообще. А, вот тут фотографии нашего друга. и Его посоха. Может, тут где-то реально? А, амулет, амулет, амулет. Вот он, ищем его амулет. Может, быть, тут где-то его амулет? Подождите. Стопочек. А, мы нашли более короткий... Ой-ой-ой. Ну давай, братан. Вот. Да идите вот теперь. Прекратите. Что вы делаете? Ну давайте, да, откроем более быстрый путь. Сейчас что-то делаешь. Сейчас. А! А что же мы там не заметили-то? А я же знаю этот путь, вот тут заходили. Вот и все. Все, этот путь мы открыли, короче, мы теперь его знаем. Так. Э а амулет где, как найти, как как как как как? Ну, получается с ним тут поражает? Блин, да что -то... На бошку запрыгнул, тоже неплохо. Я думала амулет где-то где здесь будет. Мы его поднимем. Хотя тут все предметы, с которыми мы можем взаимодействовать, они такие, как бы, ну. Ты их видишь, ты можешь с ними взаимодействовать. Они такие, прям, летают. Левитируют такие, большие. Ой, подожди, не улетай. Может, тогда это получается, да, на месте, ну, или где. Ну, короче, я думаю, что вот нам свечка понадобится здесь, именно на этом уровне. А где я сохранилась? А, ну нормально. Странно, что с этого места начали. Это типа с начала уровня, да? То есть как, как только мы перешли на другой уровень, типа идет автосохранение, правильно? Хера, теперь. Это что-то новенькое. Это вот, вот это вот я сейчас внезапно узнала. Так. А, это уже свалил? Отлично. Пускай, пускай, пускай уходит. Без него хорошо. Так. А там что? Ага, то есть через это мне и нужно проходить. Понял, принял. Папуль. Как-то это вот очень неожиданно даже для меня выпрыгнули Так, тихо, тихо Тихо вот так вот тебе помордишь Нефиг в меня плеваться всякой херней. Правильно же? Просто... Тихо Давай, быстрей Тихо, тихо, тихо Так, вот тут сейчас тоже надо быстро про проплывать Ты чё? Ты дурак? Что это сейчас было? Мне казалось, она ведет себя спокойно такая. Просто, просто иголочки торчат, у торчат и то и торчат, ну и ними. Я должна была, наверное, воспользоваться этим самым, да? Крюком своим. Я им не воспользовалась. Так, где я вообще нахожусь? А мы вот это вот знаем, да? Вот это вот место, потому что собираемся идти? А знаем, да, это вид. Да. А тут прохода нет, все, все правильно. А? Правильно как же иначе? Так. А нафига нам это? И потому что без этого мы не сможем пройти, все я поняла. Сейчас вот эти вот сложные загадки будут. Спокойно. тихо тихо тихо Выжимать, выжимать. Я как-то не ожидал, что с двух сторон. Я думал, только с одной плиткой сейчас. А тут внезапность такая. Так, где у нас... Сейчас мы, короче, переходим в будущее, потому что... А, чуть позже нам нужно будет подниматься куда-то наверх. Да, прекратите вы! Кошмар какой-то! Со всех сторон поналетели. Демоны, черти. Так, тихо тихо тихо Занимаем выгодную позицию и просто херать. Так... А, а, вот в чем хитрость? Подождите-ка, то есть там а и, еще один проход туда, для этого нам нужно вернуться обратно. Да, вот оно. Так, вышли, крысный, идите жопу, Да, вот так вот проплыть. Ага. И проходим вниз. О, пещера! <своп> И сразу сдох. А что тут? Да-да-да-да-да. да, -да, -да, -да, -да, -да. А, -а, а а Вот это вот да. Какая музыка! Блин, подождите, я же вам это самое Вы же у меня, да, вы же у меня Вы же у меня ничего не видите Подождите, подождите, прямо, вот, секундочку, секундочку Вот так вот, оп, оп, оп Оп, оп, как-нибудь вот да. Вы меня ничего не видите Нельзя же так же, правильно? Все, выходим, все, все, все, продолжаем Ё-моё! кто автор этих прекрасных песен. Сложно, однако. Отстань. Многовато не смотри. Нормально. Хорошо. Отлично. Тут спешить нельзя. Блин, да... А -а -а! Надо размеренно все аккуратно. Вот каждый раз, я когда говорю, нельзя спешить, меня вот что-то что начинает происходить. Берись до садоват. Там что-то есть, кстати. Тихо, тихо, тихо. Главное, не сдохну сейчас. Люб Из-за любопытства. То вот это вот такое? Зашибись. Отцепись, подождите, а что там? А -а -а! Новый уровень с потрясающей музыкой. Хорош. Мне нравится. Вот это мы удачно зашли. Ай! Я думала, на это встать можно. Оказывается, нет. Это просто так. Дядя, вс. Кварбл, ты у меня голодаешь. А? Я так понимаю, тут все будет завязано на этих подковочных штуках. Тихо. Покойненько. Где я вообще? Бережовый берег какой-то. О. Вообще! А! Ага. Поняла. То есть эти штуки мне не обязательно. Ну тут обязательно, окей. Хм. Ну, вообще, я ожидала нечто другое. Я ожидала найти артефакт, блин, мать его. Жизни мне не хотите дать? Видимо, нет. Ну, это, конечно, далеко идти обратно. Ну, можно еще раз музыку поснуть, чтобы и нет. Хорошая музыка. Нравится мне эта музыка? Тихо! Тихо! Тихо! Так делай! Воспользовался моей беспомощностью в этот момент. Ну бережа, берег это тоже хорошо, давайте посмотрим, что вообще даётся. О, тут что-то есть, подождите. ё нет, я пошла. Я на это посмотрела и решила, что нет, это не моё всё-таки. Хе-хе, слегка. Блин. Тихо. Хитич классики. Ты мне ничего не хочешь рассказать, брат? Чат. Текущий локация. Где я? О, полагаю, ты нашел священную рощу, также называемую Березовым берегом. Похоже, здесь только всего произошло. И не говори, будучи путешественником во времени, ты имеешь возможность увидеть это место в обоих его состояниях. ты здесь правили демоны, и все его... И все обуглилось. Но однажды синий гонец прогнал их и привел сюда проматерь бабочек чтобы та исцелила рощу, снова заставив ее за зацвести. И это отлично сработало. Так зачем ты хочешь прожить? Подожди! Так, если я вижу обуленную рощу в своем настоящем. Нет. И восстановленную версию в будущем не ходи туда. Значит, между этими двумя моими пришествиями здесь был гонец. Ура! Временный парадокс или сюжетная дыра. Решать тебе. Спасибо, что испортил шоу. Неужели нельзя было просто насладиться контра... кон... контрастом? Понял, принял, пошел дальше. Так, ну давайте все посмотрим. А... От... Ничего себе! Опачки! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо-хо! Так, давай! Пли! Так! Получим достижение, веселимся до упаду! Что-то новенькое прям! А, то есть мне в любом случае, то есть так оно не работает. То есть мне в любом случае нужно до пушки. Ну-ка. Это надо еще разбить, окей. Давай. А, удобненько, однако. Очень даже удобненько. Так, типа... Немножечко перепутала. Так поняла. Да, поняла, я поняла. Так. Да! Иногда очень тяжело, когда вот, вот я не знаю, как-то очень как-то сложно. Так и чё и? А где жизнь там? Никто не даст жизни нет. Так Варра был сейчас всё заберёт у меня. Ты мои осколки. Так всё, он ушёл. Благо он ушёл. Можем продолжать додраться. Не катит Да что ж ты будешь делать Не дотягивайся до тут Блин, а тут прям вот рядышком сейв был Да, смотрите, да, смотрите, да, да, да, да, прекратите То есть я чуть-чуть до сейва не дошла Вот прям совсем к пилюху. Там, кстати, еще какой-то проход был Оказывается, мать его Я, я, я просрала какой-то проход. Птичку. я в печали. Я просрала какой-то проход там. В самом начале, причем. Ух ты, е-мое Нормально справились! Ты доползешь, это вот я не знаю. А -а -а. Прикалываетесь. А, нет, нормально. Нормально, нормально справились. Хорошо. Я уже думала, все, а там... мерт. Да, прекратите. Уходи, уходи, уходи, да. Или сюжетная дыра. Я, меня не оставляет вот это вот... То, что нам сказал монах. Про сюжеты дуру, это, конечно, да О! Сохранение, отлично Ну-ка Еще что-нибудь не расскажешь? Нет, ничего не расскажешь. Агро Это земля? Или агрофобия Это, типа, боязнь открытых пространств это, наверное, тогда воздушный замк получается, да? Если... О, там на игру что-то есть. Подожди-ка. Я знаю эту игру. Тут можно во все стороны ходить. Да, так, чтоб тебя... Да, подожди-ка. Да-да-да-да. Все, да, ты да. А добраться до туда? Бля! Там что-то есть наверху Ага То только в прошлом можно добраться до туда То есть над этим нужно как-то Немножко подумать, подзадротствовать то есть в нашем положении это пока... Блядь, не, не во... невозможно. Это два хода. Бог или вниз? Давайте попробуем вниз сначала. Блядь, да что ж ты будешь делать-то, а? Серьезно? Это все? Ёптушь, вы посмотрите на это. Так, я, кажется, поняла, что от меня хотят. Сейчас попробую. Так, давай еще раз. Я поняла, что от меня хотят. Я, я думаю, я смогу ее взять. Бля. Ну, я думаю, я смогу. Я думаю, смогу. Погодите. Я думаю, все получится. Хотя, можно даже немножечко жульничать. <связь> да. Можно жульничать слегка. Оказывается, можно было. Все оказалось не так страшно. Ага, только что. Ебать, то вы прикалываетесь. Блин, я хотел перепрыгнуть. Ой, отстанет от меня. Говнюк. Не тереби мою больную душу. Да отцепись. Вс, да, идем. Ё... Так, окей, ладно. А? Ну, надо сидеть наверху и их убивать. Да. Надо сидеть наверху и их убивать. Всех. Я их убит. Блин, даже что-то сделал. Так, что ты... Ты хочешь? Раз. Иди, давай, ползай, ползай. Два. Все, сидим. Так, летит. Воу, воу. Вот это вот я, вот прям вот это было вот сейчас, да. М -м -м -м. Но я не, не, я, я А, ну перекратите. <со> <со> <со> Вот тут у него повысилась, блин. А сколько времени у него много. Ничего, добьем как-нибудь до тысячи. При условии, что я не особо с ним делюсь-то как-то. Да. Да. сейчас, сейчас, сейчас, сейчас будет хорошо. не птичится. Так тихо нет рано. А ладно. Так вот, все, прошли. Господи, когда это закончится? У меня опять лапки спотели. Да прекратите. Не хочу я в этом участвовать. <свы> Удивсичка. Уйди я в печали. А, -а, -а. нет. У них нельзя. Вне смерть. Во. Да, -мо. Ничего себе. Справились как-то. Кошмар. Так, больше ты ничего не говоришь. Ладно. Мы копим 2000, если кто не помнит. Если кто, че как. Копим 2000. Окей. Я вроде поняла, что мне хотят. Вот. Вот этого. А тут покататься. Ой. И отчистите! Это мне тоже как. Оп. оп, оп, оп, оп, оп, оп. Суки! Суки! Суки! Вы уж спарите! Так, ладно. Все же нормально, нормально. Жить можно. Господи, я уже испугалась, что вот сейчас вот это самое. Мне нужно как-то... При помощи этого носорога прыгать. А я как-то не особо любитель этим заниматься. Так, может, делаешь так. Ну. Ну, иди ко мне. Так. Ага. Ничего себе, я провалилась. Вы как считаете, нормальным, нет? Да ты задолбал меня. началось. Мне опять снова это проходить надо? Да вы чё? Я в первый раз и то чисто по случайности прошла. Чё-то меня, сволочи. А, жизнь, было жизнь. Да-да-да-да-да. Суги. А было шесть. Ты а, носорог, носорог, чтоб тебя, блин. сколько там времени, нет, нет, нет. Нормально. Неужели нервы не хватает на эту игру? Оп! Оп! Оп! оп. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, убей, тихо, тихо, Спокойно. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Так. Все, козлина Вот. Вот тебе. Вот, все, аккуратно, спокойно прошли. Когда никто не мешает, все хорошо идет. прямо прекрасно идет, я бы сказала Ой! Опять начала, все все кнопки жмут. Так, тихо, тихо, тихо. Не рискуем, не рискуем, не рискуем, тихо. Так, на тебе есть прошлого в будущее. А? Ну лети, давай, клас. Ага, они меня там будут проводить по этим вот самым. Да что ж ты будешь делать-то, а? проводите <с Twist> я об не ударилась да вы прикалывайте снова отсюда снова отсюда Даже... Это, наверное забритый уровень блин да... да что ж ты по ты попасть не можешь? Что происходит? Нельзя так. Надо моими нервами издеваться. <р Kentucky> а, тихо, тихо. Не сдох, это мой. Всё, да, вали, вали. Кварбл, был как тебе там? Так. Тихо. Тихо. Так. Я вроде бы уже, более-менее даже научилась это самое. Определять, куда он стреляет, как он стреляет. Ну, точнее, прыгать еще куда, я определила. Вроде бы, более-менее научилась. Так. Мы, вроде, пока живы. Частично. Ползём, ползём, ползём, ползём. Оп! Да, В тихо! блин, такой себе процесс! Да, да -мо. Конечно! Тихо! Ты все таки попал на иглы, да? И мышь летит, сука! Да ее да попади ты в него, пожалуйста. Ну нафиг, короче, все задолбался, я я задолбалась, все, больше не хочу больше него. Я думаю, это финальная, может быть версия, по крайней мере на это время я от нее отдохну от этой игры, потому что я не знаю, может быть я её буду проходить, может быть я не буду, я просто я уже застряла. Я уже не хочу. Мне уже надоело. Не надо. Нет. Короче, потом напишите мне, хотите вы продолжение, не хотите. Может быть, я поиграю, может быть, и нет. Там, посмотрим, посмотрим, посмотрим. Возможно, я как-нибудь к ней вернусь. Все, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Всем до следующих всем спасибо всем. Пока-пока.